Копчение – это обработка мясопродуктов пропитыванием коптильными веществами, получаемыми в виде коптильного дыма в результате неполного сгорания древесины. Продукт при копчении претерпевает изменения, связанные не только с воздействием коптильных веществ, но и с температурным режимом и продолжительностью обработки. Мясопродукты коптят при разном режиме, от 18 до 20 градусов Цельсия – холодное копчение, от 35 до 50 – горячее копчение и от 72 до 120 градусов Цельсия – запекание в дыму. Для получения дыма используют следующие породы древесины в порядке убывания их технологической ценности. Бук, дуб, береза, тополь, ольха, осина. Применение хвойных пород деревьев не рекомендуется из-за наличия в них смол. А березу можно использовать только без бересты. Кроме обработки коптильным дымом, копчение проводит путем нанесения на поверхность продуктов тонкого слоя коптильной жидкости, получаемой из продуктов неполного сгорания древесины или смеси синтетических компонентов. Для копчения колбасных изделий широко применяют термоагрегаты, автокоптилки, универсальные термокамеры и коптильные шкафы. В термоагрегатах и автокоптилках тепловая обработка осуществляется при непрерывном движении продукта. В универсальных термокамерах Неподвижный продукт последовательно обрабатывают в соответствии с технологией. Обжарка, варка, копчение, охлаждение и сушка. Термоагрегаты предназначены для непрерывной термообработки мясопродуктов. Они представляют собой механизированные агрегаты. Объединение нескольких аппаратов в один. С выносными дымогенераторами, с регулируемой подачей смеси дыма и воздуха, механизированным перемешиванием продукции, дистанционным контролем и автоматическим регулированием параметров процесса. По способу перемещения продукции термоагрегаты могут быть цепными, люличными или рамными. По характеру перемещения внутри агрегата проходными или тупиковыми по траектории движения однолинейными, кольцевыми или карусельными. Термокамеры бывают одно и многокамерные, стационарные и нестационарные. Технологическое оборудование оснащено дымогенераторами, кондиционерами, подогревателями воздуха, калориферами, вентиляторами и системами контроля и регулирования процесса. Дымогенератор одна из важнейших частей оборудования для копчения. Они бывают с периодической и непрерывной подачей опилок. Способы нагрева при получении дыма могут быть следующими. Сжигание древестого топлива или газа, электронагрев, трение или совместное действие электронагрева и трения, подача горячего воздуха или перегретого пара при витании или кипящем слое. Опилок. По количеству ярусов, на которых располагаются опилки, дымогенераторы разделяют на одно- и многоярусные. По способу отвода дыма они бывают с общим и раздельным отводом. Автокоптилка малая АМ-360 состоит из многоэтажной вертикальной кирпичной режима за шахты размерами 2,52 на 3,2 метра. Полезная нагрузка автокоптилки 12420 кг. В верхней части располагается привод, который осуществляется от электродвигателя мощностью 5,5 кВт через червячный редуктор 1 и цепную передачу. Посредством цепной передачи вращение передается на червячный редуктор 4. На вал червячного колеса этих редукторов насажены приводные звездочки 5, на которые навешиваются две бесконечные пластинчато-шарнирные цепи, движущиеся в вертикальном направлении. Цепи соединены между собой траверсами лиличного типа, подвешенными на шарнирах так, что они все время сохраняют горизонтальное положение. Скорость движения цепи 0,016 м в секунду. Шах между траверсами 900 мм. Траверсы в количестве 107 штук предназначенные для навешивания копченостей. Шах между траверсами 900 мм. Цепи автокоптилки натягиваются двумя натяжными станциями грузового типа. Они состоят из оси, вращающейся в двух подшипниках скольжения, смонтированных в ползунах. И двух звездочек 7 и 8, из которых одна фиксируется шпонкой, а другая насажена по скользящей посадке. В целях предотвращения аварии транспортного механизма автокоптилки предусмотрено специальное автоматическое устройство, которое включает электродвигатель привода с одновременной световой и звуковой сигнализациями при застопоривании одной из ветвей конвейера. В нижней части здания шахта расположена топка. От нее дымовоздушная смесь свободно поднимается по всей шахте, равномерно воздействие на продукт, вывешенный на траверсе. В верхней части автокоптилки располагается дымовая камера, потолок которой снабжен шиберами для регулирования потока дымовоздушной смеси. Автокоптилка загружается и выгружается в движущейся цепи после предварительного прогрева шахты. Загрузочные и разгрузочные двери устраиваются в соответствии с расположением технологических отделений. Масса автокоптилки составляет 6,3 тонны. Коптильная установка фирмы AFOS LTD модели 25, 30, 60, 120 и 200 предназначена для копчения мясопродуктов птицы и рыбы. Основными элементами установки являются коптильная камера, циркуляционные вытяжной вентиляторы, теплообменники основной и дополнительной, дымоводы, воздуховоды, приборы контроля и управления. Установка может быть с одной, двумя и четырьмя одностворчатыми дверями. В зависимости от вида продукта на рамах подвешивают или нанизывают на шомполы и устанавливают на тележках. Количество тележек соответствует количеству дверей в камере. Все основные элементы установки изготовлены из нержавеющей стали. Заданная температура, циркулирующая в установке дымовоздушной смеси, поддерживается с помощью основного теплообменника в верхней части установки, а при необходимости и дополнительного теплообменника, расположенного в средней части коптильной камеры. Теплообменники могут нагреваться паром, электронагревателями, а также горячей водой температурой 75 градусов Цельсия, только для холодного копчения. Расход пара при давлении 0,2 мегапаскаль в зависимости от модели установки составляет 32,4-288 кг в час. Объем, подаваемый в коптильную камеру дымо-воздушной смеси, а также ее влажность – регулируются открытием и закрытием шиберов, расположенных в воздуховодах. Температура, влажность и расход дымовоздушной смеси контролируются автоматически. Потребляемая мощность таких установок составляет от 29 до 187 кВт. Число дымогенераторов в установке от 1 до 2 и зависит от ее производительности. Для поддержания температуры топлива ниже температуры самовозгорания, а также охлаждения дыма перед его подачей в коптильную камеру, дымогенератор дополнительно оборудован охладителем, который охлаждается циркулирующей холодной водой и расположен над колосниковой решеткой. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество термокамер и термошкафов для термообработки мясопродуктов. Для малых мясоперерабатывающих производств выпускаются термокамеры и термошкафы с загрузкой продуктов до 150 кг. Камеры и шкафы для термической обработки. Термокамеры и термошкафы подразделяются на варочные, обжарочные, коптильные, климатические, охлаждающие, универсальные. В одной камере можно совмещать несколько процессов. Например, варку и копчение, сушку и климатизацию, холодное копчение и созревание. Универсальные камеры позволяют осуществлять большинство тепловых процессов. В таких камерах в диапазоне температур до 100 градусов Цельсия в течение одного технологического процесса можно по выбору проводить обжарку, сушку, копчение, шпарку, душирование или варку горячим воздухом. А также запекать продукцию при температуре до 150 градусов Цельсия. Термокамеры конструируют по следующим основным принципам. Экономичное расходование энергии, повышение пропускной способности за счет более плотного размещения продукции, максимальная точность направления воздушных потоков, точное регулирование температуры и влажности, абсолютная надежность и удобство выброс газообразных отходов в атмосферу, не превышающий допускаемыми нормами уровень. Термокамеры и термошкафы изготавливают из углеродистой и нержавеющей стали. Стены, крыша, пол и двери имеют хорошую теплоизоляцию. Пол – уклон для стока воды. Термокамеры оснащены специальными тележками-рамами, на которые на палках навешиваются подлежащие термообработке продукты. Внутри камеры имеется специальный откидной мостик для закатывания тележек. Мостик из нержавеющей стали легко откидывается и после закатывания тележки поднимается вверх и автоматически защелкивается в поднятом положении. Термошкаф меньше термокамеры и не комплектуется тележкой. Продукцию, подлежащую термообработке, на полках вручную вставляют внутрь. Все камеры и шкафы оснащены системой приточно-вытяжной вентиляции, способной в течение одной минуты выполнить десятикратную кратную рециркуляцию всего объема воздуха, находящегося в камере. Санитарная очистка, собственно, камеры производится вручную. Камеры и шкафы оснащаются микропроцессорными блоками автоматического управления и регулирования. Они полностью автоматизируют работу термоагрегата при самом простом техническом обслуживании и уходе. Универсальные коптильные камеры укомплектовываются дымогенераторами вырабатывающими дым из опилок или медной щепы в результате их тления. Дымогенераторы бывают встроенными, монтируемыми внутри двери или сбоку от нее внутри камеры, а также отдельно стоящими сбоку камеры. Универсальные термокамеры представлены в таблице на слайде. Устройство и принцип работы рассмотрим на примере термокамеры CON5. Она состоит из корпуса и облицовки, между которыми расположен теплоизолирующий материал. Камера полностью выполнена из нержавеющей стали. Она имеет одностворчатую дверь, которая может быть правого или левого исполнения. Герметичность двери достигается ее уплотнением. Термокамера оснащена блоком электронагревателей, центробежным вентилятором, тремя медными термопреобразователями для замера сухой температуры в камере, влажной температуры и температуры в центре продукта, соленоидным клапаном с форсунками и трубопроводом для впрыска воды. На крышке камеры установлены фильтр для очистки водопроводной воды и клапан управления системой водяной завесы в дымогенераторе. Термопреобразователь для замера влажной температуры одним концом опущен в ванночку с водой, установленной в камере. В избежание получения неверных значений влажной температуры необходимо контролировать наличие воды в ванночке перед загрузкой рамы в камеру. Рама с продуктом загружается в камеру по направляющим. Подача дыма из дымогенератора осуществляется через проем в крышке. Продолжительность процесса подсушки 15-25 минут. Обжарки 30-140 минут. Варки 30-100 минут. Копчение 360-1440 минут. Время разогрева камеры до температуры 90 градусов составляет 10 минут. Минут. Термообработка мясопродуктов проводится на раме, укомплектованной двумя видами поддонов со съемными трубками. Рама представляет собой сварной каркас на шести колесах. В зависимости от вида обрабатываемого продукта на кронштейны рамы можно устанавливать поддоны – цельнометаллические или сетчатые. Для сбора жировых выделений устанавливают поддон на нижнюю часть рамы или пол камеры. Дымогенератор предназначен для беспламенного сжигания опилок с целью получения дыма и последующей подачи его в камеру. Перед загрузкой опилок в кассету вместимостью 12 кубических дециметров, они смачиваются водой в соотношении 10 к 1. Опилки зажигают вручную с помощью горсти сухих опилок. Тяга регулируется флажками, установленными на крыше. Концентрацию дыма изменяют, выдвигая поддон, увеличивая или уменьшая зазор между корпусом дымогенератора и передней панелью. Полное сгорание опилок при максимальной тяге воздуха происходит за полтора часа. При работе дымогенератора поддон должен быть заполнен водой на высоту 10-20 мм. По воздуховоду дым поступает в камеру под центробежный вентилятор. Во время работы последнего под ним создается разрежение, и происходит подсос дыма и воздуха из дымогенератора. Дымовоздушная смесь, поступающая в камеру, направляется вентилятором в боковые воздушные отсеки, из которых через плоские сопла попадает в камеру. После прохождения через полезное пространство камеры дымовоздушная смесь проходит через решетку электронагревателей попадает на вход вентилятора и удаляется из камеры через шибер. Относительная влажность поддерживается впрыскиванием воды через центробежную форсунку, расположенную между рядами электронагревателей, с которых происходит ее испарение. Относительная влажность среды при подсушке 25-35%, обжарки 10-35%, варки 80-100%, копчение 50-65%. И, соответственно, температура при подсушке 60-95 градусов Цельсия, обжарки 70-195, варки 80-95, копчений 20-80 градусов Цельсия. Продолжительность процесса 6-24 часа. Термоагрегаты для сосисок и сарделек предназначены для их тепловой обработки горячим воздухом и воздушно-дымовой смесью на непрерывно движущихся рамах. Обычно термоагрегаты состоят из последовательно установленных отдельных камер или одной камеры, но с меняющимися по ходу движения режимами, причем продукция перемещается непрерывно или периодически пульсацией от места поступления к выходу либо непрерывно, но по карусели. В последнем случае загрузка и выгрузка осуществляются в одном месте, в термоагрегатах с непрерывным движением продукции с ее пульсацией можно обрабатывать различные виды вареных колбас. Так. Термоагрегат для сосисок и сарделек представляет собой теплоизолированный тоннель с дверьми на входе и выходе. Тоннель имеет зоны подсушки воздухом, обжарки воздушно-дымовой смесью и варки увлажненным воздухом. Зоны образуются соответствующими потоками теплоносителей, не имеющими резко выраженных границ. Потоки теплоносителей создаются центробежными вентиляторами. Рамы с сосисками передвигаются через туннель термоагрегата по подвесному пути цепным конвейером, расположенным в нижней части камеры. На рамах имеются соответствующие пальцы, которые входят в зазоры между пластинами тяговой цепи и упираются в ее валики, что заставляет раму двигаться вместе с цепью. Тепловой режим в камере регулируют, изменяя количество пара, подаваемого в калориферы, свежего воздуха, подаваемого в зоны туннеля вентиляторами, и влажность воздушно-дымовой смеси, добавляя в нее острый пар, подаваемый в дымогенератор и в зону варки. Привод термоагрегата имеет механизм лимба, с помощью которого изменяют скорость движения цепи конвейера агрегата. Кроме лимба, на приводе установлен рычаг для отключения кулачковой муфты, ведущего вала от ведомой цепи. Такая система позволяет продвигать рамы с продуктом вручную в случае аварийного обесточивания электродвигателя термоагрегата. В этот момент для продвижения рам вращают рукоятку червячного редуктора, укрепленного на корпусе привода. Термоагрегат оснащен необходимой сигнализацией. Так, при выходе из туннеля рамы с обработанными сосисками выходные двери агрегата открываются. И в этот момент включается контрольная лампа, оповещающая о выходе продукции. Техническая характеристика термоагрегата представлена на слайде. Дымогенератор D9FD2G с электронагревом опилок состоит из двух камер – сгорания и очистки дыма. В камере сгорания, представляющей собой цилиндр на колосниковой решетке, находятся два трубчатых электронагревателя мощностью 3,2 кВт. Расход опилок в зависимости от температурного режима равен от 13 до 23 кг в час. Под камерой расположен ящик для сбора золы. В бункер вместимостью 14 сотых кубометра загружаются опилки влажностью от 50 до 70%. Время начала загорания опилок с момента включения электронагревателей составляет от 4 до 6 минут. Для рыхления опилок смонтирован ворошитель, приводимый в движение от электродвигателя мощностью 0,55 кВт и редуктора. Частота вращения ворошителя равна 1 1,1 оборота в секунду. Дозатор с помощью маховика регулирует количество подаваемых на колосниковую решетку опилок, равномерно распределяемых мешалкой. Ороситель в случае воспламенения опилок гасит пламя. Расход воды составляет 1 0,01 кубометра в час. В цилиндрическом корпусе камеры очистки дыма установлены две корзины с полуфарфоровыми кольцами, фильтрующими дым. Вытяжка дыма выполняется вентиляторами, приводимыми в движение электродвигателем мощностью 55 кВт. Температура дыма на выходе из дымогенератора составляет от 30 до 60 градусов Цельсия. На наружной поверхности дымогенератора смонтированы дверцы Водопровод и паропровод. На выходном патрубке установлен термометр. Пульт управления смонтирован на кронштейне в верхней части дымогенератора производительность дымогенератора составляет не менее 515 кубометров в час. Занимаемая производственная площадь при массе установки 650 кг равна 1,3 квадратных.